Здравствуйте! Сегодня продолжим обзор пород собак для содержания в квартире. Вест Хайленд Терьера. Умная, отважная собачка с характером типичного терьера и внешностью мультяшного персонажа. Терьер обладает независимым характером, высоким уровнем интеллекта. Вест Хайленд умный пес, но дрессировать его не просто из-за упрямства. Терьер ⁇ подвижная, энергичная и громкая собачка. Смелый, безрассудно бросится защищать хозяина даже от более крупного пса. С семьей Вест Хайленд ласков и дружелюбен. Незнакомых людей встречает неприветливо, но без страха. За жесткой белой шерстью терьера требуется уход. По мере загрязнения собаку необходимо мыть, 3-4 раза за год треминговать, вычесывать жесткой щеткой. Вес кабелей составляет от 7 до 9 килограмм, рост в холке от 27 до 30 сантиметров, суки весят от 6 до 8 килограммов при росте от 25 сантиметров до 28 сантиметров. Живут собачки от 12 до 16 лет. Ксола ицкуинтли или мексиканская голая собака одна из древнейших пород. Некоторые источники утверждают, что ксола самый древний подвид псовых. Появилась на территории Мексики. Известно два типа ксола – голые и покрытые шерстью. соло хорошо относятся к другим животным, любят детей, сильно привязываются к человеку. В отсутствии хозяина ксола чувствует себя плохо. Привязанность к хозяину у этих животных слишком сильная. соло умные собаки, легко подаются дрессировке, готовы угождать владельцу. В уходе также неприхотливы. Пуховых собак нужно вычесывать один раз в неделю, а голых – изредка протирать влажной мягкой тканью. Важно уберегать собак от сквозняков, а голых собак – от прямого солнца. Живут собачки от 12 до 14 лет, вес кобелей от 16 кг до 25 кг. Рост в холке от 50 до 60 см, суки весят от 14 до 22 кг, при росте в холке от 46 см до 50 см. Маленький отважный охранник Шиперки. Одна из немногих миниатюрных пород собак, которых реально использовать вместо охранника. Маленькая бельгийская овчарка легко дрессируется исполнительно выносливо. Это не просто прекрасный звонок. При виде опасности, шиперки укусит, защитит хозяина. К владельцу питомец относится с теплотой, любовью и преданностью, а вот с незнакомыми людьми неприветлив, часто может быть агрессивен. Шерсть собачки требует тщательного ухода, мытья, частого вычесывания, так как имеет плотный, густой подшерсток. Рост взрослых особей около 25-33 см, идеальный вес 4-7 кг но встречаются шиперки с весом от 3 до 9 килограммов. Это не является пороком. Декоративный пес родом из Китая. Точное время появления подвида неизвестно, но к 16 веку мопсы попали в Нидерланды, а позже их начали разводить на территории Англии. Владельцами мопсов были многие королевские особы. Вильгельм Аранский, Королева Виктория, супруга Наполеона Жозефина. Есть вероятность того, что мопс Единственная маленькая порода собак, происходящая от мастифов. На первый взгляд мопс ленив-нетороплив, но это не так, это очень игривые животные. Мопс сильно привязывается к одному владельцу, хотя ко всем людям относятся дружелюбно. Уход за короткой шерстью несложный, но нужно следить за состоянием складок на мордочке, промывать и протирать насухо после каждого приема пищи. Вес кобелей от 7 до 10 килограмм. Рост в холке от 30 до 32 см, суки весят от 5 до 8 кг, при росте в холке от 28 см до 30 см. Живут собачки от 12 до 14 лет. Такса Небольшая гиперактивная собака, заточенная в маленьком теле на коротких лапках. Безрассудно смелая собачка, не осознающая своего размера, готовая вступить в схватку с намного более крупным противником. Такса легко обучаема, но требует дрессировки. Подвижный друг подойдет для активных людей или для семьи с детьми, так как с радостью будет участвовать в веселых детских играх. Такса плохо уживается в доме с кошками. Охотничий инстинкт очень силен, а длинное узкое тело пролазит даже в узкие отверстия и щели. В уходе такса совершенно неприхотливо, но зимой обязательно одевать собаку в теплую одежду, так как короткая шерсть без подшерстка не дает согреться. Рост взрослых особей около 27-35 см. Вес 8-12 кг. Живут собаки от 10 до 13 лет. Собака французского происхождения. Пудель известен своими интеллектуальными способностями. Легко подается дрессировке, с радостью выполняет команды и обучается новым. Хорошо уживается с другими животными. Любит игры с детьми, долгие прогулки. Характер у пуделя спокойный, это уравновешенный пес, пуделю необходима интеллектуальная нагрузка, иначе собака будет скучать. Шерсть пса требует триминга или стрижки, особенно если участвует в выставках. Живут собачки от 12 до 18 лет, вес кабелей от 6 до 23 килограмм, Рост в холке от 24 до 58 сантиметров, суки весят от 5 до 21 килограмма. При росте в холке от 22 сантиметров до 55 сантиметров. Йоркширский терьер считается декоративной породой, беззащитной и хрупкой собачкой. Но это совершенно не так, выводился Йорк как охотник на крыс и мышей. Энергичный, веселый, задорный песик с мягкой длинной шерстью. Но как полноценный терьер, Йорик смелый сообразительный, умеет за себя постоять. За милой внешностью Йорка скрывается уравновешенный характер, веселый игривый нрав. Йоркширский терьер легко подается дрессировке. С радостью составит компанию на прогулке, выносливая, энергичная собака. Длинная красивая шерсть Йорка не имеет подпушка и не линяет, живут собачки от 12 до 15 лет, Вес кабелей от 2 до 3 кг, рост в холке от 18 до 25 см, суки весят от 1,5 до 3 кг, при росте в холке от 13 см до 19 см. Компактное животное с мультяшной внешностью. Бигль – охотничья порода, которая сохранила рабочие навыки, хотя уже давно считается собакой-компаньоном. Это добрая, дружелюбная собачка, лишенная агрессии. Бигль – веселый компаньон для детских игр. Питомец не требователен в уходе, хорошо уживается с другими животными, но обязательным условием являются ежедневные двухчасовые прогулки. Пожалуй, единственный недостаток для содержания в городе – увлеченность охотой. Почуяв заманчивый запах, бигль может убежать и не реагировать на команду хозяина, поэтому желательно выгуливать промысловика на поводке. Официальное признание и описание породы бигль датируется 1957 годом. Собаки имеют мускулистое тело среднего размера. В холке достигают 33-40 см, а средний вес составляет от 9 до 13 кг. Живут собаки от 11 до 15 лет.